С ночи мой сладкий, бабушки в положу к тебя в кроватку песенку, спою, завяжу. За ушком бантик нежно к нему. Детский сон, как яркий фантик чудо моему. Пусть же сон хороший снится чуду моему. Лаки вот тонно отдыхают. Бархатны легки и спокойно засыпают ладка, коготки Шавлит кошачий глазик, но ему пора. пора тоже спать, пусть не проказни в дреме до утра же спать? Пусть не пока, не в до утра. А зарано пушистых хвостик. Кто же спать? Готов отдохнуть. Твой милый носик аромат цветов будет чувствовать свой Встречать зарю Это завтрак, а сегодня спи, а я спою Это завтра, а сегодня спи, а я спою